И тут они мне пишут, если женщина не управляет отношениями, то эти отношения всегда заходят в тупик или складываются так, как выгодно и удобно мужчине. А как вы хотели, чтобы они складывались? По-моему, достаточно олинизма и бабарабства. А что выгодно и удобно мужчине, пишет женщина, оставаться свободным, получать от этого секс и избегать ответственности. Ну да. В итоге ваши отношения складываются по таким сценариям. Сценарий номер один. Отношения 50 на 50, когда все пополам, где женщина не чувствует себя полностью защищенной, потому что надо вкалывать наравне с мужчиной. А мужчине это, конечно же, очень удобно. Да сейчас, в общем-то, к любой женщине подойди, она скажет, да я сама на себя заработаю. Вот это вот все вот обеспеченство, оно где-то в прошлом настоящая сильная независимая женщина зарабатывает на себя сама и еще дает мужчине вечный затянувшийся гражданский брак это второй тип отношений где мужчина не несет никакой за вас ответственности и в любой момент может уйти Чего вы на этой ответственности так повернулись дамочки зачем вам эта ответственность почему вы не хотите нести за себя ответственность сами Неужели вы маленькие дети какие-то, за которых надо нести ответственность, или какие-то недееспособные люди, вы не умеете сами нести за себя ответственность? Вот эта новость! Сценарий номер три, тоже неудачный для женщины, пишет женщина. Сценарий вечной любовницы, да по-моему вообще классный сценарий, которая ждет и верит, что ее мужчина разведется и будет только с ней. А, если вот так, ну это мужик хакнул жизнь, живет замужем. Мексиканские сериалы на эту тему снимают растягивают на сто пятьсот серий. Все сидят и смотрят, когда же он разведется? Или когда же она его наконец разлюбит, дура? И... Еще один сценарий. Свободное отношение, где никто никому ничего не должен. Отлично, прекрасно. Хотя рано или поздно вам захочется чего-то больше. А чего большего вам может захотеться в этих отношениях? Ну вот чего большего? Ребенка вы хотите родить? Детей нарожать? Ну так берите и рожайте. Мы не собираемся сейчас нести чрезмерную ответственность и обеспечивать вам золотые парашюты. В таких отношениях, пишет дамочка, женщина всегда будет страдать. Да что вы говорите. У нее появятся страхи и переживания за свое будущее. К психологу снимаем все страхи, снимаем все страдания, живем счастливо, встречаемся с мужиками для кайфа. У вас начнет падать самооценка. Туда же, к психологу за новой самооценкой. Вам придется стать сильной, чтобы вывозить все свои проблемы самой. Давно пора, мы вам об этом и говорим. Сильная и независимая, но не за счет мужика». Вместо того, чтобы развиваться своим саморазвитием, вы будете все свое внимание отдавать отношениям, которые только забирают энергию, но не дают ничего взамен. Да не надо пытаться захмутать мужика и все силы на это тратить. Не надо мужику надоедать каждый день с вопросами «ты меня любишь, дорогой, а ты на мне женишься». Вот он быстрее от вас уйдет. Почему женщины попадают в такие сценарии? Причин может быть много, назову лишь некоторые. У вас нет уверенности в том, что вы достойны лучшего отношения к себе. Слушай, дамочка, если мужик на тебя обратил внимание, это уже означает, что ты чего-то достойна. Ты уже выбиваешься из той серой массы серых мышек, на которых никто внимания не обращает тебе уже крупно повезло ты уже джекпот сорвала понимаешь бинга тебе что-то еще мало низкая самооценка которая отвечает за то на какие отношения вы соглашаетесь господи, что у них в голове вы боитесь остаться одной смотрим мой видеоблог жизнь соло и не боимся остаться одной жить соло это прекрасно Поэтому пусть хоть какие-то отношения, но будут. Это вот как раз вот толкает женщин действительно в любые абьюзивные, там, в несчастные отношения, в объятия к какому угодно дураку, только лишь бы не быть одной. Ну это вот какой-то идиотизм, это опять же надо по психологам ходить. Кто этих женщин воспитывал? Третий пункт. Воспитание. Вас просто с детства приучили терпеть, принимать, мириться с обстоятельствами, вас ломали и делали послушным удобным ребенком. Возможно, вы даже переняли модель поведения вашей мамы, э, как вела на себя в отношениях со своим мужчиной. Об этом всегда все говорят воспитатели, что дети всегда перенимают модель общения кого? Родителей. И если ваша мама жила с вашим папой, в счастливом браке до гробовой доски, это означает, что именно такую модель вам и следовало перенять. И да, ваша мама терпела, подстраивалась и жила счастливо, принимала мужчину таким, какой он есть. И все. Вот он весь секрет счастливых долгосрочных отношений. Но нет, мы же будем выпячивать свое я. Мы же будем такими нарциссками, которые к себе требуют какого-то особенного отношения каждый день по нескольку раз. Пункт четвертый. Бабушкин совет о том, что мужик должен быть в доме, чтобы было кому гвоздь забить, тебе 30-40 лет, а ты не замужем, что люди подумают, кому ты старая будешь нужна. Ну, правильно говорила бабушка. Главное, чтобы человек был хороший, остальное неважно и так далее. Соглашайся на любого. Вот честное слово. У тебя уже мало шансов. Если тебе 30-40, уже все, уже пора. Уже любой дебил, который на тебя посмотрел, это вот твой единственный шанс. Каждой женщине хочется любви сейчас. Не хочется всю жизнь ждать принца. Да ладно, <смех> они только этим и занимаются. Пункт пятый. Вы, говорит, просто пошли на компромисс, потому что не могли найти мужчину своей мечты. А вы посмотрите на мечты вот этих вот. Хочу, чтобы он зарабатывал 500-600 тысяч, проживая в условном Саратове, да? Хочу, чтобы хочу, хочу, хочу. И вот этот хочу, это упирается не в отношения, а упирается обязательно в какой-то конкретный ценник. Ну, извините, олигархов мало. Не все умеют так хорошо зарабатывать. Да и если бы даже все хорошо зарабатывали, то все равно были бы люди, которые зарабатывали бы больше. Папиков на всех не хватит. И вот мечта современных женщин, многих, это вот какой-то папик с офигенным кошелем, с большим количеством бабла, и вот такого принца они действительно ждут и не дожидаются. А какой им принц еще нужен? Принц-голодранец? Ну, вы спросите у них. Вам нужен нищий принц? Ну, он хороший, классный, молодой, у него есть кони, и больше ничего нету. Нужен вам такой принц? Нет, вы хотели принца арабского, вы хотели нефтяного шейха, вы хотели такого, чтобы у него вот прям бабло, как из золотой антилопы, лилось рекой. Ну и дальше контент для хомяков, ну точнее для хомячих. Чтобы вы были удобны не только мужчине, но и себе. Чтобы вы получали в отношениях максимум удовольствия, чтобы мужчина исполнял ваши желания, хотел развивать ваши отношения, наконец-то сделал вам предложение. Арабский принц, наверное, да? Чтобы вам помочь, я хочу вам подарить список влюбляющих фраз. Ха-ха! Чтобы влюбить в себя любого мужчину и стать для него особенной женщиной. Офигеть! Этот список фраз можно получить по ссылке. Только пользуйтесь осторожно. Эти фразы повышают тестостерон и действуют на повал. Сейчас я убью всех своих мужчин, подписчиков, перейдя по этой ссылке. Сейчас посмотрим. Список фраз, чтобы легко влюбить в себя любого мужчину, получи приглашение на марафон. А. Надо же, приложение запрашивает разрешение на отправку вам сообщений. Разрешить. Скоро вам придут личные сообщения. Ух ты. Ой-ой-ой. Введите e-mail, куда прислать список. Скачать фразы. А, нет надо надо e-mail сейчас давайте прикинемся девочкой будет какая-нибудь условная юлия ну адрес свой конечно в виду руслан дягелев Почти готово. Чтобы получить список влюбляющих фраз, осталось выбрать ваш статус в отношениях. Я свободна, я в отношениях. Давайте нажмем я свободна. Принцесса Ждалка такая решила купить курс, наверное. Только для свободных женщин. Отлично, список влюбляющих фраз уже в пути на ваш e-mail. Уже в пути, он долго едет, понимаете, на e-mail. Он очень долго едет, надо еще какое-то действие. Или в сообщениях от группы ВК. А пока я хочу вас пригласить на свой бесплатный базовый онлайн-курс для женщин. тра ля, -ля. М -м, как интересно. Этот курс для вас, если вы красивая, интересная, умная женщина. Ну Давайте прикинемся. Но давно уже не можете встретить достойного мужчину, сильного для серьезных отношений. К вам притягиваются мужчины, которые хотят только секса. Ну и прекрасно. Или свободных отношений хотят. Слабые, безответственные мужчины, с которыми просто не хочется связывать жизнь. Да вы все равно с сильным и замечательным мужчиной вы все равно разведетесь. Он вам надоест через три года. Вы от него родите ребенка и подадите на разу вот... Государство же вас защитило, все, вам будут конские алименты, все. И вы пойдете также искать следующего принца своими волшебными фразами. Мужчины не вкладываются в вас в начале отношений, не дарят вам дорогие подарки. Дорогие женщины, если вы не вкладываетесь в начале отношений сами, то какой мужчина пойдет за вами? Ну вот именно тот вот из того списка, который хочет только секса, который хочет вас променять сразу же после этого секса на какую-нибудь другую дуру. Такую же. Если вы ему дарите дорогие подарки, то он прям оценит вашу годность принять участие в семинаре. Ну-ка, а что мне в ВК-то написали уже? О, -о, -о. А нет, в ВК пока ничего не пришло. Но мы, в принципе, уже поняли. Вместо того, чтобы бесплатно получить информацию от своей мамы, которая прожила счастливую жизнь в отношениях, которая говорила, дочь, надо терпеть. Мужик он такой, он эгоцентричный, как бы, надо вот все-таки ему потакать, надо все-таки его слушаться. Наверное, так говорила мама и стопудово так говорила бабушка, которая с дедушкой не разводилась всю жизнь. И спросите этих бабушек, а вы были счастливы? Да, скажет, я всю жизнь любила своего дедушку. У меня бабушка так и говорила. Они с дедушкой хоть и ругались, но они все равно прожили всю жизнь. И как бы любовь у них была. Вместо того, чтобы спросить бесплатно у своих мам и бабушек, они будут платить за этот несчастный курс. Это, знаете, это воронка продаж называется. Для вас первый семинар бесплатно. Второй семинар. 750 рублей но вам тоже на нем ничего путнего не скажут а третий углубленный 7000 вы проходите за 7000 и вам уже пишут в личку и предлагают чуть ли не сам организатор пройти вот исключительно для вас исключительно под вас совершенно индивидуальный курс, после которого вы станете такой богиней, что просто охренеть 27 тысяч рублей. Реально, я такое видел. Хорошо, если цены даже такие, а вот у Байгужина там прям миллионами измеряются, какие деньги ему там бабы несут. Это, это был не Байгужин, это был очередной разводило, э, на которого женщины будут тратить свои деньги. Вот такие дела. А все для чего? для того, чтобы снова сконцентрироваться на невыполнимой мечте. Выйти замуж за какого-то принца, который очень любит ваших детей от первого брака, который вам никогда не будет изменять с наложницами, который будет с вами до гробовой доски, никогда не возьмет себе вторую жену, ну, вот какого-то такого принца, наверное, да? Угу.